Ну что, друзья, вы готовы услышать еще одну порцию анекдотов от Джеки и вот такой вот лайк? На уроке математики вызывает Вовочка к доске и спрашивает. Вовочка, что будет, если от ста отнять единицу? Вовочка подумал-подумал, почесал свою макушку и отвечает. Два нуля, Тамара Ивановна.